Привет, друзья! В этом видео мы рассмотрим, каким образом производится подключение IQFeed к торгово-аналитической платформе Atas. Обращаем ваше внимание, что перед тем, как подключать счет IQFeed в платформе Atas, нужно скачать и установить последнюю версию клиентского программного обеспечения IQFeed. Ссылку на страницу загрузки этой программы вы найдете под данным видео. Здесь выбираем продукт IQFeed Fit. Нажимаем Download, то есть загрузить. Теперь запускаем скачанный файл и производим установку программы. После этого запускаем установленную программу и вводим свои данные счета IQFeed.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 Чтобы добавить новое подключение, нажимаем кнопку «Добавить». Перед нами появилось окно со списком доступных для настройки поставщиков котировок. Выбираем IQFeed. Здесь необходимо ввести логин и пароль, предоставленные вашим брокером. Нажимаем «Далее». И теперь мы можем видеть, что в списке настроенных подключений появился IQFeed. На этом подключение можно считать настроенным.